И сразу ответ, который вы и так уже знаете, это библиотека YouTube. Да, она уже всех достала, поэтому если вы ее уже довольно детально простудировали в рамках жанров музыки, которые вам нравятся, как собственно и я, то после заставки для вас будет больше информации. То создаешь ты коммерческое видео, и тут тебе приходит в голову замечательнейшая идея. А дай-ка я музыку в нем использую, поскольку мой заказчик ну вот он человек хороший, он любит такие группы, как руки вверх, Рамштайн, Баста, причем все вместе. А вставляешь ты его любимые композиции, накладываешь на эти треки свой замечательный ряд прямо вот под бит попадает. А получается реально круто. Заказчик доволен. И ты получаешь свои деньги на свой счет. Естественно, с этих денег ты Платишь налоги, 6% а лицензию Adobe, компенсируешь. А потом в один прекрасный день заказчик тебе пишет с требованием вернуть деньги. По одной простой причине, потому что видео заблокировано на YouTube. И к тому же грозит хорошим иском, потому что в договоре был пункт 4.562, по которому черным по белому было написано, что видео должно быть сделано для YouTube и выложено туда до какого-то такого-то такого числа, которое уже прошло вчера. То, что ты не предусмотрел проблемы с правами, это полностью твоя ответственность. Не то чтобы это был какой-то реальный кейс, но в правильных условиях было бы именно так. Но вот только у нас почему-то ну, не принято платить налоги, покупать лицензию Adobe и, кстати, да, платить за музыку. Естественно, и даже у видеографов воруют их видеоряд, причем, кстати, их же коллеги-видеографы. И если речь идет о музыке для коммерческого видео, то я сразу всегда оговариваюсь и рекомендую всем идти там на какой-нибудь Аудиоджангл или любой другой платный сервис с недорогой музыкой, ну, совершенно неважно какой, и предварительно одобрять клиентам музыку для его видео. Ее можно скачивать и смело использовать в черновиках, ну а после одобрения уже покупать за счет средств клиента, просто меняя исходник. Там будет полное соответствие даже по уровню звука, поэтому время на смену этого, этой музыки в проекте буквально 2 секунды. И совсем другое дело, если ты какой-то нищий блогер, который пришел снять доброе и вечное, ну то есть какую-то свою идеальную идею доносить до своей аудитории, а тут тебе говорят, что тебе надо не только камеру, не только звук, не только свет купить, но еще и лицензию на премьеру а, и отчисления даже за музыку музыкантам. Вот и экономит бедный блогер. Библиотека YouTube уже всех достала, ищет он на просторах интернета просто классную музыку, бесплатно, по крайней мере, пока ну, пока, пока рекламу на своем канале продавать не научился. Кстати, я тоже не научился, поэтому продаю свою, вот эту. Мой курс по YouTube выйдет в январе, поэтому спеши подписаться по ссылке ниже, чтобы получить 50% скидку. У меня все, Поэтому иди, кликни и возвращайся. Ну а я пару секунд подожду. Кстати, пока вы ждете, вот вам классная мелодия. И если она вам кажется коммерческой, то так и есть. И я за нее ни доллары не заплатил. Более того, ее даже YouTube не заблочил. Как расскажу после музыки? Танцуем. Итак, второй вариант после библиотеки YouTube заключается в том, что коммерческую музыку тоже можно использовать. <связываю> не вижу энтузиазма в ваших глазах, ребята. Реально можно, просто не всю. А эту. Или вот эту. И вот эту. Ой, <связываю> извините. Танцевать я никогда не умел, у меня трое детей. Но поставьте мне лайк хотя бы за попытку, я больше все равно не буду этого делать. Смысл в том, что при использовании коммерческой музыки вам в первую очередь нужно сначала проверить, не заблочит ли ее YouTube. Мне сначала даже приходили мысли в этой связи делать это в каких-то тестовых видео время от времени выкладывать их на канал и все равно я понял, что это плохо влияет на карму канала, о чем я, кстати, рассказываю в своем курсе по Ютубу. Да и есть на самом деле более адекватные инструменты вроде проверки этой музыки э, во все той же аудиобиблиотеке YouTube. Там на последней вкладке Music Policies э, можно взять и посмотреть на каких условиях вы можете, можете использовать и можете ли вообще эту музыку в вашем видео. Просто вбиваете в музыкальную библиотеку имя артиста и название, и получаете какой-то определенный результат. Результаты бывают совершенно разными, но обычно они варьируются от прямого запрета, когда вам открыто сказано, что эту музыку нельзя использовать. Причем сказано по-русски, эту музыку нельзя использовать в ваших видео. Окей. Okay. До свидания. Второй вариант – это когда музыка заблокирована в определенном регионе, то есть в определенном количестве стран, например, там 245-249. Такой вариант приемлем, но лично я эту музыку в видео все равно не буду использовать, потому что ну какой толк, если в США мое видео будет показываться, а в России будет показываться без звука. А вот то, что мы ищем, так это пункт, когда указано, что эта музыка доступна абсолютно во всех странах. При этом есть всегда оговорка, что данное видео будет включено в программу распределения доходов. Что это значит? Это значит, что часть отчислений от вашей рекламы будет перечисляться правообладателю или правообладателям. Вы ведь включили у себя монетизацию на канале? Вот идите и включите, а я послушаю музыку и подожду. Поскольку сам Google здесь изначально не сообщает, какая это именно часть, я предполагаю, что все 100%. Но поскольку реклама Google в ваших видео это все равно какие-то слезы, да? а хорошая музыка часто бывает наоборот куда более интереснее, я рекомендую использовать именно этот вариант, особенно если трек отличный. Поверьте мне, коммерческая музыка по качеству, по своему качеству гораздо выше, чем музыка из библиотеки YouTube. Если же вы жмоты и удавитесь буквально за пару центов, ну и пользуйтесь вашими бесплатными. А бесплатные вот. По ряду причин, недоступных, недоступных мне, данные ресурсы почему-то не представлены в библиотеке YouTube, и при этом в них довольно неплохая музыка. В доказательство о бесплатности, сами ролики уже выложены на YouTube и их можно прямо оттуда и скачать, и в большинстве своем там есть хоть какой-нибудь поисковик. В первую очередь, этот ресурс Audio Library, который выходит прямо по первому запросу на самом YouTube. У них есть свой канал на YouTube, но приятнее и удобнее слушать эту музыку на их сайте. Поскольку поиска по жанрам здесь вообще нет, вам придется прослушать в поиске почти всю библиотеку. В поиске музыки, я имею в виду, радует хотя бы, что музыка здесь неплохая техно или техно-топор – это еще один ресурс с бесплатной музыкой. И организаторы собрали здесь музыку, которая распространяется на условиях Creative Commons. Creative Commons – это просто упоминание автора. То есть, как для любой люб... другой музыки вы... Не только должны вставить ее себе, но обязаны упомянуть в титрах самого автора и название композиции. И при этом сам ресурс живой, и треки здесь добавляются практически каждую неделю. Здесь есть, ну, пусть довольно примитивный, но вполне рабочий сортировщик, который позволяет разбить эту музыку на несколько доступных жанров, в рамках которых вы можете искать. Есть также ряд статей, которые вам проясняют условия использования, ну и прочие какие-то дополнительные информации тоже здесь присутствуют. Слушается музыка тоже на... Прямую с YouTube. А вот сайт Джоша Вудворта, который честно сказал, что он сам вручную собрал более 200 песен, которые тоже можно скачать и использовать на условиях Creative Commons. Причем все вместе берете, скачиваете и из них выбираете. Да, база это не очень большая, но что у него удобно, так это то, что всю коллекцию можно скачать себе сразу и потом уже указывать авторство в титрах. Основная часть музыки, которая представлена на CC Mixter, CC это Creative соответственно, это лицензия для некоммерческих проектов, но поскольку это даже и не сайты, а целые сообщества, заинтересованные в популяризации их имен, пользуйтесь этой базой смело. Здесь есть также музыка, которую можно использовать даже в коммерческих проектах, а, но по причинам, о которых я сказал выше, делать это не рекомендую. Последний, и далеко не самый удобный ресурс, это Free Stock Music, который является, по сути, бесплатным стоком, но не для фотографий, к которым мы привыкли, а для музыки. То есть точно так же, как вы продаете на стоках фотографий, здесь продает музыку. Здесь вы можете скачать все, что угодно, и использовать это в своих проектах. Недостаток ресурса состоит только в том, что при регистрации постоянно возникают какие-то проблемы. И у меня просто, чтобы дождаться ответного письма от администрации о подтверждении моего имейла, e ушло просто пару часов на переписку с ними. Мне показалось, что они ну, не особо поддерживают сам сайт, но тем не менее он пока еще работает и работает вполне сносно, и, да, даже многие им пользуются. Не устаю повторять, что вся музыка, которую вы скачиваете, обязательно должна указываться где титрах. Иногда музыканты хотят еще дополнительно, чтобы вы выкладывали название музыки еще и в описании видео, опять же, со ссылкой на автора, но это уже на ваше усмотрение. Немного в стороне стоят специальные плейлисты и ряд каналов, которые просто собирают музыку, распространяемую на условиях Creative Commons. И эту музыку люди находят как в библиотеке YouTube, которая всем уже, кстати, надоело, так и просто по YouTube, как раз из числа той, о которой я говорил выше. То есть музыка может и не входить в аудиобиблиотеку в YouTube, но выложена на одном из упомянутых мной ресурсов, поэтому эти умники просто берут, собирают ее в плейлисты, а потом продают вам, ну, естественно, не за деньги, а за просмотры и за лайки. Все ссылки и описание этих ресурсов, о которых я говорил, естественно, есть у меня на сайте. Деньги я за них не беру и мне, честно говоря, наплевать. Кстати, вполне рабочая модель для вас, если вы планируете сами заняться вот такими вот видео и предлагать музыку через популярные кликбейтные названия на YouTube для того, чтобы эти видео больше смотрели. Вот в общем-то и все, что я хотел сказать сегодня, поэтому если это видео вам не понравилось, ни в коем случае не подписывайтесь и уж точно никогда не нажимайте на лайк или на колокол. Ну а я напомню, что вся информация, содержащаяся в этом видео, совершенно свободна для распространения через репосты, ну а комментарии предназначены для обсуждения и генерирования зрелых мыслей, желательно только по теме. Предлагайте, комментируйте, вполне возможно мы вместе найдем истину. В конце концов, я не предлагаю единого и правильного ответа на все вопросы, поэтому спасибо вам большое за просмотр, пока и увидимся через неделю.